Сегодня в видео я решил сделать свой небольшой топ по Bluetooth наушникам, которые побывали у меня на обзорах и которыми я так или иначе пользовался, а также про те экземпляры, которыми пользуюсь и в настоящее время. Так что всех, кому это интересно, рекомендую задержаться несколько минут на просмотре данного ролика. сразу что это не подробный разбор каждых из наушников все подробности про тот или иной экземпляр можно посмотреть в отдельных обзорах на моем канале ссылки на эти обзоры будут в описании к ролику пятое место моего рейтинга как ни странно занимает Redmi Air Dots. Это одни из самых доступных беспроводных наушников на сегодняшний день с довольно хорошим звуком. Они довольно простые. Нет в них ни сенсорного управления, ни регулировки громкостью, ни переключения треков. Но в первую очередь в наушниках для меня важен именно звук, который они доставляют в голову а он тут весьма достойный в своем обзоре я говорил что зарядный кейс немножко хрупковат но не так давно я заказывал еще одну пару этих наушников и на мое удивление качество исполнения там уже поправили наушники от Redmi будут неплохим вариантом для тех у кого нет подобного рода устройств и кто не хочет сразу тратить много денег для того чтобы попробовать в общем это хороший вариант за свои деньги тем более что купить их можно в районе тысячи рублей а иногда по акции их даже отдают за 700 На четвертое место я поставил наушники Blitzwolf Feu 5. Это модель от Blitzwolf и была моей самой первой парой ТВС наушников. По себе могу сказать, что первое впечатление о каком-то новом виде устройств и вырабатывает в будущем отношение ко всем устройствам подобного типа. По крайней мере лично у меня именно так и происходит что могу сказать с выбором я тогда не ошибся эти наушники меня просто поразили своим хорошим звучанием а их компактность и легкость до сих пор остаются огромным плюсом наушники в ушах практически не чувствуются и было весьма неожиданно услышать хороший звук из этих малышей но подробно рассказывать я обо всем не буду, а остановлюсь лишь на некоторых моментах, которых может быть нет в самом обзоре. Первый момент ⁇ время автономной работы. Кейс с наушниками в режиме ожидания живет всего 5 дней. Неважно, пользуетесь вы ими или нет. Разумеется, что если вы ими пользуетесь, то они будут разряжаться намного быстрее. Но тем не менее данный параметр в режиме ожидания, конечно, не... немножко огорчает. Но все же это не самый худший результат. Второй момент, который может многим не очень понравиться, это довольно, довольно яркие светодиодные индикаторы на торцах наушников. Но тут на любителя. Меня лично это никогда не смущало. Также если вдруг не понравился их темно-синий цвет то уже где-то пару месяцев назад а может быть и больше их начали продавать и в черном цвете теперь есть возможность выбора по моему мнению эти наушники очень даже подойдут людям с маленькими ушами знаю не понаслышке что таким людям всегда проблематично подобрать в bluetooth наушники по размеру в любом случае, Blitzwolf Фею 5 прекрасные и недорогие наушники, тем более, что на каких-нибудь акциях цена на них бывает падает до полутора тысяч рублей. На третье место я поставил наушники от компании Meizu модель POP2. Внешне они немного похожи на предыдущие Фею 5 от Blitzwolf, но только немного больше. В размере. В этих наушниках уже сенсорное управление и очень крутая автономность. В режиме ожидания кейс с наушниками живет больше трех недель, а в режиме проигрывания музыки аж до 6 часов без перерыва. И это единственный такой долгожитель в моем сегодняшнем списке. По звуку в этих наушниках больше преобладает басовая составляющая они отлично создают вакуум за счет чего вы не слышите ничего что происходит вокруг для шумных мест и общественного транспорта это отличный вариант а вот высоких частот тут не так много вполне возможно их может кому-то не хватить но лично на мой вкус звучат они хорошо громкости тут предостаточно наушники умеют переключать треки и громкость однократным касанием по любому из наушников запускается или останавливается воспроизведение музыки а так также во время звонка можно принять вызов и вот это мне показалось немного не неудобным ведь риск коснуться наушника и случайно остановить воспроизведение очень велик и надо будет к этому привыкнуть но по большому счету из-за того, что они очень хорошо сидят в ушах, поправлять их часто вам не придется. Также приятно удивило качество звука с микрофонов данных наушников. Тест их работы есть в моем обзоре. В общем и целом, если вам нужна хорошая автономность и управление, то эти наушники будут неплохим выбором. Я их брал по акции на пандау за 2400 рублей. И как по мне, такая цена за эти наушники просто идеальная. Второе место я справедливо отдаю наушникам фею 7 от BlitzWolf. Я от этих наушников просто в восторге. Они идеальны для прослушивания электронных музыки, может быть кому-то не понравится их немного странный дизайн. Но несмотря на внешний вид, в моих ушах они прекрасно сидят и нигде не давят Я даже больше скажу, что в силу своей необычной конструкции они не заполняют полностью ушную раковину и от оттого уши практически не потеют, но при этом звуковод бьет точно в цель. По управлению тут все включено. плей пауза переключение треков, управление громкостью, ответ на вызов и голосовой ассистент. Единственный момент в этих наушниках по автономности ровно такая же история, что и с пятой моделью. Время работы в режиме ожидания около 5 дней, а вот время проигрывания от одного заряда тут в полтора раза больше. В общем, по качеству, как исполнения, так и звучания, эти наушники очень хороши. На сегодняшний день я беру их всегда с собой. В основном они у меня используются в качестве резервных, когда основные садятся. Ну и как не трудно догадаться, мои основные наушники следующие в этом списке. И на первом месте у нас Honor Fly. Flypods это мои самые любимые наушники, они во всех смыслах очень крутые, начиная с качества исполнения и заканчивая очень чистым звучанием. Кейс и сами наушники настолько тактильно приятные на ощупь, что не хочется выпускать их из рук. Тут такое внимание к мелочам и настолько все подогнано аккурат под размером.